Да, ну вот, ваш первый слайд прекрасный, сейчас мы переглистываем на другой. Угу. Uh -huh. Я выключу звук, просто чтобы мешать. Угу. Хорошо, спасибо. Я специалист по обучению и внутренним коммуникациям фармацевтической компании «Ланцет». Это российская компания, логистическая, это дистрибьютор фармкомпании, фармпрепаратов. С кем мы работаем? Вообще мы работаем в, госпитальных сегмент, в госпитальном сегменте, работаем с федеральными э, министерствами, с федеральными клиентами, э, в том числе... У нас, конечно же, огромное количество зарубежных партнеров, несмотря на всю ситуацию, мы продолжаем поддерживать отношения с иностранными партнерами и развивать новые рынки, теперь уже азиатские, то есть у нас серьезные такие планы экспансии в другую сторону, на восток у нас хорошие терапевтические направления, по которым мы работаем, анестезиология, реанимация, пульмонология, онкология, менеджмент крови, средства визуализации, ревматология, новое направление, то есть такие достаточно серьезные направления, с которыми мы работаем. Давайте пойдем дальше, София. Компания вообще, можно сказать, молодая, компания, 18 лет, и наша миссия является способствовать восстановлению здоровья, возвращая пациента и его близких в настоящую жизнь. А ценности также озвучу компании. Ну, естественно, самое первое – сохранение жизни людей, развитие и результативные изменения, взаимное доверие и уважение, ответственность перед собой и командой. Идем дальше. Немного про ланцет в цифрах. Хоть и компания молодая, тем не менее мы вошли во всевозможные топы. Топ 5 самых быстро растущих фарм-дистрибьюторов России. Это действительно так. Мы ну, еще... В 2008, можно сказать, только начинались, а сейчас уже ну, серьезная такая компания. Топ-10 фарм-дистрибьюторов по объему бюджетных продаж. Топ-10, в принципе, фарм-дистрибьюторов России и топ-15 дистрибьюторов по, по доли рынка прямых поставок лекарственных препаратов. Давайте дальше. Что представляет из себя компания Лансет? У нас сейчас более 500 сотрудников, раскиданы мы по стране. Головной офис, конечно же, в Москве, есть офисы в Санкт-Петербурге, Нижнем, Сибирске и в Хабарске. Но при этом есть представители, конечно же, по другим городам российским, мы работаем. И Среди клиентов это более полутора тысяч клиентов и более 140 партнеров, действительно, мировых фармпроизводителей, ну и российских в том числе. Больше того вам скажу, мы сейчас выходим на новый виток развития, мы планируем собственное производство. Нет, можно перейти дальше. Да, мы у нас уже в, в разработке первая молекула, поэтому скоро мы квалифицируемся сами уже в производителей. Uh, тот проект, о котором я хочу рассказать, это проект неделя здоровья. Надо понимать, что это, uh, скажем так, часть uh, Will Being программы uh, компании. То есть это не, не единственное мероприятие, да, это некая составляющая часть позиционирование этого проекта как забота о благополучии, самочувствии персонала, ну и, конечно же, реализация на практике нашей самой первой самой главной ценности, сохранение жизни людей через создание поддерживающей среды осознанных сотрудников. Вот, все четыре слова здесь важны. Чуть позже объясню, наверное, подробнее. Цель проекта – это повысить уровень вовлеченности сотрудников в принципе в жизнь компании, поскольку вовлеченный сотрудник – это эффективный сотрудник. И тоже посмотрим, через какие показатели это можно посмотреть. И задачи внутри самого проекта – повысить знания персонала в сфере здорового образа жизни, Повысить, повысить активность, повысить, повысить ответственность сотрудников за свой ЗОЖ и а, сплотить коллектив. А с чего, в принципе, все началось? Мы, конечно же, как и многие, проводим опрос исследований вовлеченности. И мы видим, вот в, в октябре 2022 года проводили, увидели неутешительные результаты, по метрике баланс. Она хоть в целом и выросла. И внутри субметрики, которые в ней скрываются, тоже мы видим некоторую динамику, но тем не менее это самая провисающая часть сейчас в компании. И когда мы начали разговаривать с сотрудниками, когда мы начали читать комментарии, которые сотрудники нам оставили по этому исследованию, мы увидели, что у сотрудников повысилось в стресс, В принципе, и, наверное, на, на прошлый год это была достаточно ожидаемая картина, да, поскольку э, ситуация в стране, э, мягко говоря, немного изменилась, э, все в, в таком в напряге, и э, при этом все это отразилось на экономической ситуации, э, за счет чего к сотрудникам э, самостоятельно стало сложнее приоритизировать вот, э, расходы в своем бюджете на какой-то на ЗОЖ, на спорт. И э, мы видим, что у нас э, метрика фитнес э, прям в красной зоне, и она упала по сравнению с предыдущим опросом на 0,6 э, пунктов. То есть по фитнесу действительно такой провальчик за прошлый год случился. А при этом э, компания серьезно растет, расширяется, э, и это тоже повышает нагрузку на, перс на персонал. Опять же стресс. Ну и счастье у нас тут немножко подупало. И третий момент. Компания, тем не менее, принимает некоторые мероприятия для того, чтобы баланс в жизни сотрудников повысить. Тем, вот, в том числе ввели гибридный либо удаленный график работы для, для большинства сотрудников и, как мы видим, это дало свои результаты, баланс у нас повысился, но, опять же, это послужило стимулом для снижения активности, какой-то стал менее подвижный образ жизни, опять же, это отразилось на фитнесе. Но, как мы знаем, в здоровом теле здоровый дух, для того, чтобы сотрудники были более активными, компания, вот, видят а, тоже свою роль в том, чтобы дать некие инструменты, а, поддерживающие стремление к этому активному образу жизни, но тем не менее тоже а, увидели такую серьезную проблему, а, что сотрудники не видят своей ответственности за свою активность, за свой спорт, за свое здоровье. То есть очень много комментариев того, что вот вы нам питание даете не то, времени у меня на спорт нет, купите мне абонемент. Ну, вот такие моменты, которые говорят о перекладывании ответственности. И такой этот проект направлен на то, чтобы одновременно и сколыхнуть вот эту интерес к спорту, к активности, к, там, к правильному питанию и э, красной нитью провести то, что сотрудник, в, м, имея любую занятость, может сам спланировать свое активное время. Главное показать, ну, для тех, кто пока не нашел свой инструмент, сам не понял, да, как это сделать, показать, подсказать, как это лучше сделать. Давайте пойдем дальше. На кого рассчитан проект? В первую очередь, это сотрудники офиса Московского. Они отличаются, наверное, от регионов, только, может быть, немножко уровнем дохода, поскольку, ну, по понятным причинам Москва и регионы всегда так сложилось, что регионы у нас немножко отличаются по этому делу. И отличаются они по доступности, я имею в виду, по каналам связи. В целом мы используем здесь и портал корпоративный, и рассылку по корпоративной почте. Канал у нас есть во внутреннем мессенджере. Можем проводить встречи на платформе вебинар устраивает какие-то созвоны тоже в мессенджерах. И при этом регион, сотрудники офиса Московского, конечно, до них нам проще добраться онлайн-встречами вернее, оффлайн-встречами, собрать в конференц-зале, где-то что-то провести, какие-то там с ними активности живые. Для региональных сотрудников пока здесь есть сложность, поскольку нет у нас инструмента своей собственной руки в регионе, то есть какого-то HR-представителя в регионе. То есть можно, конечно, это сделать, но это будет немножко сложнее. Поэтому пока в... у нас региональные сотрудники больше в, в таком, онлайн-формате будет принимать участие в этом проекте. Давайте дальше. В целом, какие инструменты планируем использовать? Конечно же, рассылку по корпоративной почте и в мессенджере. Встречи на платформе вебинар. Задействование инфостендов, причем в разном формате. Это могут быть и какие-то листовки, и QR-коды, которые ведущие ну, на какие-то страницы с библиотекой знаний, либо опросы, такие моменты. Ну и офлайн-встречи в офисе, лекции, либо какие-то еще активности. Какие инструменты? Здесь новостные статьи, буквально секундочку, интервью планируем делать с самыми активными нашими участниками проекта, оффлайн-онлайн лекции, видеозаписи потом будем предоставлять после того, как мероприятие прошло, живое размещать где-то постеры и ну, конкурсы Викторин опрос. Далее про сам непосредственно проект. Он называется «Неделя здоровья». То есть сама суть в том, чтобы такую сделать очень плотную неделю, насыщенную мероприятиями, провоцирующими на здоровый образ жизни. Идея в том, чтобы каждый день рабочий посвятить какой-то теме. Ну, например, понедельник – это профилактика заболеваний, вторник – питание, среда – спорт, четверг. «Отдых» и «Пятница. Ментальное здоровье». Мы делим наши все активности с пользователями на три части. Утром идет рассылка по тематике. Рассылка, позже покажу по каким каналам. Если это профилактика заболеваний, то это какие-то методы профилактики, да, возможно, какие-то подсказки, как... Сезонные. Планируем вот это мероприятие проводить там май-июнь, то есть там уже будет какая-то сезонная нагрузка на организм а Далее в обеденное время это какое-то живое мероприятие, в Москве лекция, либо а, какой-то мастер-класс, по тематике дня, и на вечер активность, либо это активность тоже в офисе, как то, например, турнир по дартс, либо там какой-то шахматный еще турнир можно предложить, либо викторина, блиц, опрос какой-то онлайн для ну, стимуляции такой активности. Да-да, все правильно. Что касается самого контент-плана? Конечно же. Для пользователя это будет, ну, скорее всего, такая вспышка недельная этой активности для тех, кто готовит. Это достаточно долгий проект. Мы готовимся заранее, недели за две анонсируем всем сотрудникам, что это за мероприятие, для чего оно, какая в нем ценность. Указала, через какие а, каналы будем это делать. Там рассылки и плюс инфостенды задействуем. Далее, а, до начала еще мероприятия самого стартуем некий спортивный комплик, э, конкурс. А, то есть, ну, тематику там можно предложить либо ходьба, кто больше, либо а, кто пришлет больше фотографий с гантелями. Ну, вот, то есть детали можно уже ближе к дело рассмотреть. И далее уже у нас рассылка вот по дням, как я сейчас озвучивала, да, утром какие-то подсказки, рекомендации, вечером викторины, плюс после того, как проходит весь этот проект, мы публикуем, естественно, итоги, фамилии победителя. Даем всем коллегам ссылки на прошедшие видео, видео лекции, видеозаписи, также ссылку на фотобанк после этих мероприятий. И проводим опрос в электронном виде. Кто участвует в проекте? Конечно же, заказчик и основной, ну скажем так, ну инициатор, да, можно сказать, HRD, он занимается согласованием концепции и договоренность, ну такая стратегическая работа, договоренность со стейкхолдерами. Специалист по обучению внутренним коммуникациям, то есть ведет всю такую внутреннюю работу, координация всего проекта, подготовка материалов, выверка презентации, работа со спикерами, вот эти все моменты. Также есть в помощь административный отдел, который... Которые, в принципе, занимаются порталом, занимаются каналами в, во внутреннем мессенджере и в том числе готовят призы. Ну, а призы пока, скажем так, у меня со звездочкой, поскольку есть такая тоже красной нитью этого проекта является проект на нулевом бюджете. Почему? Потому что мы показываем сотрудникам, во-первых, что можно с минимальными вложениями заниматься своим а, здоровьем, то есть даже не обязательно для этого покупать и ходить в world-class, а можно это делать дома, главное желание, главное увидеть эту возможность. И а, поэтому и проект тоже такой, он задействует в основном внутренние ресурсы, как то менеджеры терапевтических направлений, но ну, благо фармкомпания, у нас очень много медиков людей с медицинским образованием, кто в прошлой жизни до Ланцет работали непосредственно с пациентами, в том числе, поэтому, я думаю, не составит труда здесь пользоваться их экспертизой в том, чтобы провести вот эти лекции, какие-то опросы предложить. И в том числе, почему я говорю, что главное видеть возможности и иметь желание внутреннее. У нас очень много руководителей, которые, ну, конечно же, у руководителей достаточно серьезная всегда нагрузка для руководителей департаментов, но при этом у нас практически все руководители спортсмены. Они могут после работы идти на английский, а после английского еще выйти на, на дорожку побегать. Вечером, То есть действительно увлеченные такие люди, которые находят время, знают, что это важно, для, в том числе и для успеха в карьере. Так вот, подряжаем руководителей спортсменов наших тоже на участие в живых мероприятиях и будем с ними также записывать интервью. И менеджер по компенсациям и льготам тоже будет принимать участие как, как для того, чтобы найти... Внешние ресурсы в плане у нас, ну, все-таки есть страховая компания, которая нас поддерживает, и вполне возможно, они тоже могут нам помочь в проведении вот ликбеза по здоровью. Померим, конечно же, результат. Сразу по прохождению проекта это меряем опрос удовлетворенности Рассчитываю на как минимум 90% удовлетворенных сотрудников, тем, что, тем, кому все понравится. Будет здорово, если будет лучше. Конечно же, основная метрика для нас будет это рост показателей в той метрике, вопрос исследования вовлеченности, который будем проводить по итогам года, поскольку этот проект все-таки ну, часть комплексные программы, и кроме него будет в том числе какие-то активности, да? но он такой будет, должен придать а, такое ускорение а, всему проекту Велбинга. Ну и к тому же у нас будет сформирована своя некая библиотека ЗОЖ-материалов, которой мы сможем и новичкам потом предлагать, ну и в принципе обращать внимание наших коллег на эти материалы.